Две начал данного моего ролика и хотел кое-что сказать. Спасибо, что вы смотрите мой канал. Я рад, что у меня 200 подписчиков. Не буду долго томить, и я начинаю. Как затронуть своего одноклассника? Шаг первый Идти в школу. Шаг второй. Диву Борна. Шаг третий. Достань макет оружия из своего языка. Как чуть шарты. Дворить, что это настоящее оружие, укажай вашему однокласснику. Жми на кровь. Нажми на круг. Нажми на... Ты знал это. Это настоящее оружие. Наслаждайся каждой секундой. Каждый вздох твоего одноклассника. Плати его душу. Ешь его плоть.